Уже цифры нарисованы. Вот здесь брос. Вот здесь брос. Вот он. Синенькие. Стопкой лежат и зелененькие. Видно? Видно эту стопку. Синенькая и зелененькая. А да чё вы толкаете? чего вы, вы меня толкаете? Это, этого вы... Делать. нарушение. Фиксирую факт нарушения. Это уже я буду все время фиксировать не это не нарушение. Не вы, ко ко ко не снимать, вы ко мне не подходите. Снимать, вы ко мне не подходите. Вы ко мне не подходите. Что вы ко мне подходите? Вы на... понимаете? Вы понимаете? что нельзя. А вы снимать? кто такой? Я не обязан вам Ну тогда не -а обращайтесь ко -а мне. Вот это мешает. Ну что, они не помешались? Они не помешались. Надо сильнее помешать. Помогай людям работать. Я фиксирую факт нарушения. Осталось помешать, но они не помешались. Вот они. У нас место для видеофотосъемки вот там я находится. Фиксирую вот я там фиксирую нарушение. Вот там, пожалуйста, встаньте и стойте. Я фиксирую нарушение. Блять, я тебя сейчас точно ударю. Того да и так меня сегодня ударили. Я тебя еще сильнее ударю. Да, Давай вот туда, на место иди. А что я должен Вот там место? есть место для мы фото и идет мы, мы погашаем бюллетни. Вот там вот, вы член комиссии, а не надзиратель. Вот так повыше, повыше, повыше. Как я тебе могла бы Я до тебя достать я не могу. Сидя, сидя. Вот, да? Наверное, не один год сидит, привык. Неадекватный. Это неадекватный председатель комиссии. Это не неадекватный, Владимир Сергеевич. Мы в списке считать будем. У вас есть место Мы, списки и Мы списки считать. Мы в списке считать будем. Смотрите, закрылась. Три минуты, а уже четыре минуты. Списки, списки отобрали и считать не собираются. С списки считают. Ух ты, пойдемте списки считать. Что там, сходится, нет? Да у меня еще ничего нет. Ну, цифры уже написаны. Шоу под названием выборы. <клод resistor> <клод Mayor> Конечно, я самый главный клоун. Самый главный клоун. Я? Нет, да, я, я самый главный клоун. Никого на свете. А что вы приготовились? А в списке кто сейчас будет Сейчас будем в вот списке считать. я жду, когда списки мы будем Посчитаю. считать. Я жду. Готовьте тоже. Я жду, когда мы списываем. Готовьте, член комиссии, что помогайте. Готовит? Что готовит? Ставьте столы. Уже поставлены. Бля, я тебя сейчас ударю. Ударю. Ударю. Ударю. Вот сюда. Сюда, ударю. что, гонишь что ли? Погнала что ли? Я член комиссии, как она ударила, блин, да. больно было, но ничего, терпимо, я не такую боль терпел, председатель ногой ударила меня. Чего? Чего такое? Я вас не трогаю, чего, чего е -е -е -е. до трогу, меня докопались? Же, да не мешай, я не мешаю, ты. я хочу посчитать. Я ты хочу ты помочь уже книгу посчитал, ты да, все оформил заранее. Да, все, все да, посчитано. На да. полчаса до окончания книги, выборов. Да, ты, да, да нарушая да, закон, ты это да, сделал. Да, и, да. да ты за другими остались. смотришь, Составь как остались. другие неправильно делают. Снимать ты не имеешь права, дед. Да, руки в дырки, руки в да, да, не надо мне с вами обниматься. Лади. За меня докопались. А что ты снимаешь? блин, ну вообще? Да что, барабан что ли? Или потом что? <смех> это потом в <на> интернете будет. <смех> как, как у нас выборы проходят? как у нас. Уже надо? не смотри. Ну и хорошо, на будущее. При... Наши потомки будут смотреть. <смех> Ваши потомки будут смотреть. <смех> на твое поведение, почему? Как, меня, как ты мне адекватно делаешь? Что у нас там со спицы? А, уже сшивают. Зачем <смех> их считать? Уже их сшивают. Зачем их считать? Вон, сшивают список. Зачем Зачем считать иди списки? Зачем считать списки? Для да, чего? Иди помогай, для чего? Иди. Для Сейчас. Для чего? Сейчас. Сейчас сначала гасятся билетки, ну, Пусть гасятся, я ж не против, а я ж не да. мешаю. Ты мешаешь, ты ничего не делаешь. Вот ты списки уже сшиваются. Я тебе по твоей да пожалуйста. Тебя нет. Да пожалуйста. Ну что, сходится? Вы лезете? Да я не лезу, Но я просто спросил. Играем, я просто отсюда. спросил. Сходится, нет? Идите я не проясняю. Прорез... Я спросил, сходится. Ну, со списками сходится? со списками, сходится. Цифры со списками, считают. Да вы считать не будете. Шоу под названием Выборы начинается. Забрали все списки. Да. Не знаю, спрятали где-то. Просчитывай, Списки не посчитаны, никто их считать не собирается. Шоу под названием выборы начинаются. Списки отобрали у членов комиссии, пустые столы спрятали где-то, все, я не знаю, уже спрятали. Списки считаться не будут, сейчас будут каждый член комиссии подходить и выдуманную цифру называть. Вон они выдуманные цифры у нее. У них списки не сойдутся с бюллетнями, так как произведен в рот. Неадекватный член комиссии, председатель неадекватный. Уже. Да ничего, не ничего. Да, ничего. А, а все, списки запаковываются, не по счетам, вот они запаковались даже не по счетам Вот она, секретарь, запаковала, запаковала, не по счетам, а зачем их считать, да, для чего их считать, скажите, зачем утружаться можно даже не считать. Можно, можно даже и это не считать. Может и это тоже не считать. Высыпать стопкой, зачем? Нет, нет, смысла, нет смысла считать. Непрерывная съемка. Отойдите, не мешайте. Да я не мешаю. Вы просто вставляете палки с колеса. Я показываю шоу, это шоу будет на YouTube. Да, шоу будет на ютюбе. Да пусть будет, кто его смотрит. Ну, на будущее, ваше поколение, да, по -по -по посмотрим. Да, Для вашего поколения наследство. Вы, узнаете, вы узнаете, какие люди были? Да. Да, такие, как Богомол, Владимир Сергеевич. комиссии и наблюдатели, находиться там, мы вскрываем все их пакеты. Они у вас не, не вскрытые. Проверяю. Можете убедиться, Владимир Сергеевич, смотрите. Есть сопроводительные. Да, пожалуйста, пожалуйста, это ваша... Стоп! С обратной стороны. Угу. не посчитав, Они не посчитаны. Если взять открыть, ни, а одни, без ни без одни списки не посчитаны. Вы, ты, ты ходишь, бубанишь, ты мешаешь, члены она может сбиться. Член комиссии, комиссии уже посчитан. Ты там, подписал, они не самый главный член. Ну, я, я единственный, кто посчитал, остальные все, все, все не посчитали. Все посчитано. Пока ты там бегал, Нет. меня снимал. Они считали. Конечно, конечно. уже. Конечно. сшили, не посчитав списки. 8 часов были списки отобраны уже. Да. Непосчитанные Чуть. списки были. А -а -а -а. По твоей вине? Да не без разницы. По что чьей ты вине? Да, себя конечно, не конечно. Я, я, законы, я виноват. А вот я виноват. Они не вируют, хотят да. считать списки. Вот из-за этих. Вот из-за пачки <плыв> пачки вброса. Не имеешь права. Пачки вброса. Ты не можешь снимать ящики. Из-за пачки вброса они не это. Не считают списки, потому что списки не сойдутся. Вот в этих списках люди, я там знаю сколько, 356 человек, я уже посчитал. В списках 356 человек, я каждую книгу посчитал несколько раз. Я каждую книгу посчитал несколько раз, там было 356. Вот сейчас, вот сейчас мы посмотрим, сколько они в протокол нарисуют избиратели. Они там нарисуют, ставки можно сделать. 500, 600, сколько вы... Да. 500-600. и вам надо в театральный. Как бы тут... Ну а чего вы, че, че вы не поступили? Вы, вы прям актриса. Видели, что списки не были посчитаны? Нет, они не посчитаны. Ну, все приехали. 8 часов отобрали и даже не посчитали. Я свою посчитал. Я свою книгу посчитал. Остальные не были посчитаны. Как вы прокомментируете? Вы от КПРФ же наблюдатель. Вы видели, как списки забрали, не посчитали? Сколько раз они у них принимали все данные, постоянно сдавали. Подождите, каждый час. То, то есть списки не подсчитаны, это нормально. Где? Вы спросили? А зачем мне это страшно? так видела и как... Вы видели после 8 часов, как списки подсчитаны? Тишина должна быть на участке, у нас идет подсчет. Пусть подсчитывает. Тишина должна быть. должен там быть. Угу. Смотри, они все работают, а Я, и я, не я не фиксирую факт нарушения. Ой, фиксатор, иди поработай давай. Кто еще? Кто еще? Видел, как списки не посчитали? Видели, да, как списки не посчитали? Че ты улыбаешься? Я знал, что их считать не буду. Со мной никто не хочет разговаривать. А почему мы списки не считали? А вы помочите что-то себе под нос. У каждого своя работа. Почему мы списки не считали? Я не обязана вам отчитываться. Да вы скажите, почему вы списки не считали? Давайте посчитаем. Да никто их не считал. Списки будем считать? Тогда. Да, Никто их не считал. Никто их не считал, эти списки. Да, я ж...